Всем привет, меня зовут Михаил, сейчас парни вам покажут, как сделать вот такую столешницу, а я покажу и дам вам полезные рекомендации по изготовлению подстолья. Этого вам никто не расскажет, поэтому рекомендую досмотреть видео до конца. Ну и так как информации очень много, то я ускорю видео для того, чтобы вас не утомить. Ну а на самых важных моментах мы остановимся подробнее. На первый взгляд вам покажется, что это все очень просто и быстро, но на самом деле не все так просто. И само изготовление столешницы занимает около трех дней. Плюс изготовление подстолья. Смотрите и сами все увидите. Конечно, для своих клиентов мы делаем все на ЧПУ в станках с высокой точностью. Но так как не у всех есть такое оборудование, а сделать столешницу хотелось бы своими руками и сэкономить на этом. Вот именно поэтому мы и сняли для вас этот видеоурок. И что самое главное, никаких секретов. Всем привет! Меня зовут Иван. Меня зовут Алексей. В сегодняшнем видео мы вам покажем, как своими руками с помощью отрезка фанеры и почти подручного инструмента можно изготовить столешницу для столярных работ под установку фрезера и циркулярной пилы. Фанера, как и любой листовой материал, склонна к деформации и мы во избежание этого рекомендуем вам сделать подстолье на металлической основе, чтобы исключить эту деформацию. Как собирать короб я показывать не буду, это каждый мастер делает для себя индивидуально. Есть тема намного интереснее, я этот фрагмент ускорять не буду, для того чтобы вы поняли, И, пожалуйста, не игнорируйте этот момент и уделите ему особое внимание. Многие на такие элементарные вещи внимания не обращают, а потом остаются без пальцев. Защитное основание для кнопки я сделал самостоятельно на 3D принтере и подключаю все это хозяйство через контактор. Почему через контактор, а не через простую кнопку? Здесь все просто. Если вам внезапно отключают электроэнергию, то контактор разрывает цепь и при включении электроэнергии ваш инструмент включится и заработает только в том случае, когда вы самостоятельно нажмете на кнопку включения. Всем большое спасибо за просмотр и если вам интересна эта тема или у вас остались вопросы, пишите об этом в комментариях под видео. Если будет много желающих рассмотреть детально конечный результат, то мы снимем для вас видео обзор и расскажем о всех возможностях данного фрезерного и циркулярного стола. Ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. С вами была команда из Market. До новых встреч!